Друзья, всем привет! Сегодня очень важное видео. Мы пишем книгу и очень нужна ваша помощь для того, чтобы утвердить формат. Дело в том, что я хочу собрать всю свою жизнь, которая у меня была в профессиональном плане, от чертежника до руководителя студии, через фриланс и делегирование, как я прошел этот путь и рассказать его вам, потому что очень часто меня спрашивают на мастер-классах, на курсах, и я какими-то отрывками какие-то моменты из жизни вытаскиваю и рассказываю, а потом по этим моментам просто привожу некие правила, некие выводы и принципы, которые у нас возникли мы сейчас используем в студии что такое принципы но ну, принципы это модели поведения это система которая позволила нам двигаться дальше которую мы считаем универсальной для того чтобы она была полезна и для нас и для наших сотрудников и для клиентов и позволяла делать крутые проекты в срок в общем есть некие правила которым стоит следовать чтобы был успех и чтобы был результат и вопрос к вам заключается в том что с редактором мы посоветовались и у нас возникли две теории два варианта форматов и мы не можем определиться какой будет будет и более полезен лично для вас. Поэтому давайте я сейчас вам расскажу, а вы тогда уже в комментариях скажете, как вы видите всю эту историю, нужна ли она вам вообще, и если да, то в каком формате. Итак, вариант номер один. Это вариант истории героя, да, когда мы берем некого героя, ну в данном случае уважаемого автора, и я буду рассказывать, как я шел с самого нуля до руководителя студия и на этом пути я буду отмечать прям каждый момент и на каждом моменте буду рассказывать жизненные ситуации и на этом Пути, какие выводы, какие правила у меня возникли и почему они возникли, то есть буду рассказывать прям как выводы и аксиомы. Вы можете их записывать, это будет удобно для того, чтобы если вы сейчас начинающий дизайнер, вы прям с самого начала смотрите, как этот путь можно весь пройти и какие выводы нужно сделать и какие там в мозгу, может быть, изменения какие-то были у меня и может быть это тоже вам будет полезно, потому что вы поймете, какие страхи были у меня, какие проблемы были и на данном этапе, на котором бы вы не находились, будь вы начинающий либо будь вы опытный либо руководитель студии, там будут свои выводы и свои материалы. То есть у нас, к примеру, есть 10 аксиом дизайна, есть 10 принципов работы, есть другие разные форматы, там от 10 до 20 различных правил в разных категориях, которые я просто по всему материалу, по всей книге разбросаю. То есть они не будут в одном месте все сделаны, да? они будут разбросаны, исходя из той стадии, на которой вы находитесь. У нас несколько стадий, от минус первой, когда вы только думаете о том, чтобы стать дизайнером, до нулевой когда вы работаете на работе, и потом стадия номер один это фрилансер, стадия номер два это фрилансер плюс помощники, стадия номер три это уже офис вы снимаете, стадия номер четыре системная студия, ну и дальше стадия номер пять это уже да, трансформация уже такая мощная, мы о ней пока не говорим, я до нее еще тоже пока не дошел. В общем, вы сможете проследить все эти... Вещи, когда вы будете просто читать историю от начала до конца и будете видеть, так я сейчас на минус первой стадии, я сейчас на третьей стадии какие правила и какие принципы мне на данный момент сейчас нужны которые мне сейчас помогут Это первый вариант, называется эта история героя Второй вариант немножко по другому сделан то есть мы сначала берем принципы мы сначала берем правила, мы их публикуем в отдельные главы именно по правилам по принципам, по аксиомам по каким-то закономерностям, то есть это уже будет больше как сборник именно там советов и правил, и чтобы они были были не мертвые, чтобы они были живые, к ним мы уже достраиваем некие истории. да. То есть, я говорю, что вот важно писать документы вот так-то, вот какие проблемы были, почему мы так решили, вот к чему это может привести, если не сделать, и вот история из жизни, которая подтверждает то, что я сейчас сказал. да, Примерно так я рассказываю на мастер-классах. Когда выступаю на сцене, у меня некоторые истории из жизни есть, то есть, что нужна, допустим, визуализация. Почему важно делать визуализацию? Визуализацию важно делать потому, что вы не только показываете клиенту, но и используете ее в портфолио. Вот, Поэтому возникает правило, как мы делаем визуализацию, как мы ее презентуем. Ну, в общем, есть некие правила, некие алгоритмы, которые можно рассказать и которые можно донести до слушателя. Итак, основных два формата, надеюсь, вы поняли, я их не сильно заумно объяснил. Первый – это путь героя, когда структура основывается на этапах развития человека, то есть вашего развития, на каком бы этапе вы сейчас ни были. И вариант номер два – это именно… Описание всех принципов и потом уже к ним жизненные истории, истории жизни, которые их подтверждают Мне кажется, что эти два формата в целом имеют право на жизнь и первый, и второй Но вопрос, насколько они будут более актуальны тем людям, которые это будут все читать Поэтому вопрос к вам, вообще интересна ли вам тема, интересна ли вам моя история, мои принципы И хотели бы вы системно как-то через книгу это все Посмотреть, потому что многое я даю на самом деле На наших курсах на, В личных консультациях, в личном коучинге в, На наших курсах Мы общаемся с людьми Но это все нужно решиться да, Это достаточно большие вложения Я хочу сейчас все это дело упаковать В дешевый продукт Массовый, да, но чтобы вы в любом случае Даже если нет много денег, вы могли это применить Использовать И тогда уже, если вы это все примените Возможно, вы заработаете больше денег да, И будете мне благодарны, а это самое главное то, ради чего я работаю, чтобы вы смогли применять и чтобы вы смогли это все использовать Потому что когда я, я начинал, таких материалов, таких учебников условно не было, да, не было такого опыта Я вот стал сейчас разбирать все свои работы и я думал, что у меня там больше 10 лет опыта, а на самом деле у меня уже 17, получается, 2000 Первого года вот я начал, да, после первого курса института, оказывается 17 лет уже прошло моей практике в этой профессии, поэтому мне очень много чего есть рассказать, поэтому 17 лет будут в этой книге, в этих материалах. Итак, давайте, чтобы не размазывать по тарелке, еще раз, вопрос к вам достаточно конкретный, как первый да, вопрос, интересно ли вам вообще в целом эта информация, выкладывать вам какие-то материалы, будете ли вы читать, смотреть, комментировать, если да, то напишите, да, мне это интересно, будете участвовать, о чем бы вы хотели узнать узнать, какие-то, может быть, вопросы, да, которые вас наибольше волнуют, я постараюсь их раскрыть. Вопрос номер два. Какой формат? Формат номер один это история героя, или это все-таки правила, и под этими правилами уже жизненные ситуации описание, так, чтобы можно было именно сгруппированно искать по этому материалу. И третье, это не вопрос, а больше просьба к вам, поделитесь этим видео с друзьями, пишите комментарии, действительно, потому что мне это важно, я хочу не в стол писать, да, я и так это все рассказываю на, на конференции, конференциях, на выступлениях. Если вам эта тема интересна, поддержите это видео, поддержите его лайками и комментариями, и тогда мне будет гораздо приятнее и интереснее писать. Ну все, начинаем работу. Я надеюсь, в скором времени мы все это дело выпустим, и я смогу порадовать вас недорогим, очень недорогим продуктом, книгу, книгой, которая будет стоить, там, наверное, до 1000 рублей, сколько там книга хорошая, стоит в хорошей печати, в которой вы сможете перенять весь мой опыт организации компании и принципов нашей студии, принципов, которые мы используем для того, чтобы добиваться качественных и интересных результатов и получать самое главное, настоящее удовольствие от работы. Спасибо за обратную связь, жду ваших комментариев. До встречи. С вами был Станислав Орехов. Увидимся.